Ребята, всем привет! Windows 11 Microsoft отказался от браузера Internet Explorer. Даже если мы его скачаем с официального сайта то, и установим, то при запуске все равно будет запускаться Microsoft Edge. Сегодня я вам расскажу о том, как включить режим Internet Explorer в браузер Microsoft Edge. Так, Открываем Microsoft Edge Windows 10, нажимаем три точечки, с правой стороны выбираем настройки. Затем э, нажимаем браузер по умолчанию. И в обеспечении совместимости с Internet Explorer, э, где у нас написано разрешение с сайтом перезагружаться в режиме Internet Explorer. Выбираем разрешить. Далее нажимаем перезапуск. Итак, у нас справа должна здесь была отобразиться кнопочка Internet Explorer. Она у нас не отобразилась. Как нам ее включить? Заходим в параметры, опять также три точечки, и в поиске забиваем слово ⁇ Кнопка ⁇ Прокручиваем вниз. Здесь мы видим кнопка ⁇ Режим Internet Explorer ⁇ Мы ее включаем и также перезагружаем браузер. Вот, у нас сами... Отобразилась вкладочка с Интернет Эксплорером. Допустим, если мы откроем страничку Яндекса, так как у меня это виртуальная машина, интернет то я в нее не прокидывал. Ну, допустим, Яндекс.ру мы хотим открыть от, в режиме Internet Explorer. С правой стороны нажимаем на значок, и у нас с вами страничка запрашивает, что эта страница открыта в режиме Internet Explorer. Открывать эту страницу в следующий раз в режиме Internet Explorer. Ставим галочку. Готово. И, соответственно, таким способом можно включить Internet Explorer Windows 11. И, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем пока.